Лед треснул, теперь необходимо пробить его полностью. Мы больше не боимся браться за вселенную Half-Life, мы снова погрузились в процесс создания проектов таких масштабов и ни в коем случае не собираемся на этом останавливаться. Переходить от разработки Half-Life Alex к следующему проекту, который будет еще больше крайне интригующе. Может быть, нас ждет парочка сюрпризов, включая новый супер секретный проект, который разрабатывался маленькой команды Valve с начала 2018 года. Данные цитаты взяты из интерактивной книги The Final Hours of Half-Life Alex. Именно о секретном проекте, который уже пару лет разрабатывается в стенах компании, мы сегодня и поговорим. Но перед началом. Спонсор этого ролика Эквилибриум, проект игровых серверов CS:GO, которые способны удивить любого. На eqks.ru вы найдете большое разнообразие игровых режимов на любой вкус, анализируя свой стиль игры при помощи отдельной статистики и становись лучше с каждым раундом. Поднимайте в рейтинге отдельных режимов и прокачивай свой кастомный ран. Прямо сейчас ребят ведется отбор для участия в турнире на аренах 1 на 1, успей подать заявку до 27 марта и выиграй дорогие скины, заняв призовое место. Напиши в личное сообщение группы вконтакте «Хочу VIP и получи випку на 5 дней, а по промокоду Гейп скидка 50% на первую покупку в магазине на сайте. Эквилибриум не даст тебе заскучать, заходи и убедись в этом сам, ссылка в описании. Прошел ровно год с момента, когда Valve начали работать в состоянии пониженной продуктивности. Последние правки и плейтесты перед релизом Half- life Алекс делались дистанционно. Настолько дистанционно, что во время старта первых загрузок игры, Гейб Ньюлл находился на своей яхте в южной части Тихого океана, недалеко от Новой Зеландии. К несчастью для Valve, работа дистанционно негативно сказалась на одном из самых важных факторов — контроле за случайными утечками. В связи с тем, что разработчики стали работать дома с домашних ПК, любой их пост в соцсети, любая деятельность в интернете автоматически становится местом, где потенциально может промелькнуть информация о внутренних наработках компании. Этот ролик готовился уже очень-очень давно. Информация собиралась буквально по крупицам, а первое упоминание в моих заметках датируется аж 19 июля 2019 года, за 5 месяцев до анонса Half-Life Alex. Игра, про которую мы сегодня говорим, носит кодовое название Цитадель, и тут важно сделать небольшую ремарку, Кодовые название Valve зачастую не имеют никакого значения. К примеру, с конца 2015 и до начала 2016 под кодовым названием Hot Dog разрабатывалось продолжение вселенной Left 4 Dead, а название Артефакт изначально и вовсе носила незамысловатая игра с воксельной графикой, истории которой после релиза карточной игры во вселенной доты переименовали в ART. То есть само слово «Цитадель» еще не значит, что проект разрабатывается внутри вселенной Half-Life, хоть на это и намекает множество других факторов. Ну и чтобы быстренько доказать, что этот проект настоящий, а не является плодом моих фантазий, давайте разберем два случая, когда разработчики спалили его существование. 6 февраля в официальном дискорде артефакта был замечен пользователь Mark Winters Art, который практически час находился в игре под названием «Цитадель Main». Обратите внимание, что у него есть есть роль разработчика, а это значит, что Марк Уинтерс, художник из Valve, играл в рабочий билд основной ветки игры под названием Цитадель. Марк Уинтерс известен тем, что рисовал арты к оригинальному Magic the Gathering и был нанят Valve на те же задачи только для артефакта. Важно подметить, что все арты Марка выполнены в такой магически фэнтезийной стилистике, что косвенно может намекать на будущий сеттинг игры. Далее еще веселее. 4 марта Джамал Брэдли опубликовал пост, в котором он поделился своими зарисовками к небольшой короткометражке, на которой он работал вне Valve. Однако в закладках его браузера виднеются ветки Animation Citadel, General Citadel и отдельная папка Citadel. Для тех кто вдруг не в курсе, Джамал Брэдли это тот, благодаря которому срежиссированные сцены в Half- life Алекс выглядят так круто. Он не простой аниматор, который делал бы какие-то базовые вещи по типу анимации передвижения, он одновременно еще и режиссер и актер, который способен продумать референс так, чтобы это выглядело просто охуенно. Ранее он работал над огромным количеством комплексных и сложных мультипликаций в Dreamworks. И если его привлекли, это скорее всего значит, что в игре будет серьезная сюжетная составляющая. Важно подметить, что если игра находится на стадии разработки, когда в нее привлекаются как аниматоры, так и художники это скорее всего значит, что основной геймплей на срез проекта готов и началась работа над визуальной частью. Также я подозреваю, что артефакт умер не просто так. Но ну вот сами сложите 2 плюс 2. Один из разработ Разработчиков был замечен в другом проекте и через месяц они объявляют о закрытии. Мне кажется, они решили забить на оживление мертворожденного проекта и просто перенаправили силы разработчиков на что-то покруче. Цитадель будет первая игра компании, которая разрабатывалась большую часть вне офиса дистанционно и по сути нарушает ранее устоявшиеся принципы компании. Благодаря этому теперь они свободно нанимают людей, которые просто подписывают NDA и работают из любого конца света, так как присутствие в офисе не нужно. Как я уже говорил, информация о Цитадели по крупицам появлялась то тут, то там на протяжении последних нескольких лет. Я периодически рассказывал об этом в прошлых роликах, и несмотря на то, что до сих пор все остается крайне странным и запутанным, давайте попробуем собрать картину воедино. Цитадель – это осессионный изометрический шутер с элементами стелса. Базовая концепция игры строится на PvP ве то есть игроки против игроков против ботов. В условный мир игры, в котором неиграбельные персонажи живут своей жизнью, в любой момент могут присоединяться реальные игроки как с VR, так и с плоского монитора и начать как-то взаимодействовать с окружением. Я не хочу говорить, будто Valve пытаются сделать свое ММО, так как у них был провальный опыт создания Stars of Blood и рискну предположить, что это просто что-то с элементами ММО, по типу Escape from Tarkov. То есть вы зашли в сессию на какой-то глобальный сервер, поиграли. Вышли, а мир игры продолжает жить и изменяться без вашего участия. У Valve за 10 лет скопилась целая куча прототипов и наработок игровых механик. Судя по всему, релиз Half-Life Alex развязал им руки, и сейчас у них просто дымится шишка, чтобы наконец начать все это использовать. Ибо тут есть и вид от первого лица, и вид от третьего лица, и изометрический вид, и возможность играть в VR-. Где-то элементы шутера, где-то элементы стратегии, каким-то образом вписанные стелс механики и NPC с разными типами настроений. Я видел скриншоты этой игры и до сих пор не очень понимаю в каком она вообще жанре и какой сеттинг или игровую вселенную использует. Все перемешано и гадать что это будет из себя в итоге представлять пока что бесполезно. Давайте я просто на сухую перечислю механики и наработки которые уже спалились в коде других игр на втором сорсе и вы попробуйте ставить свое видение в комментариях. К игровому миру можно отнести сменяемость времени суток, в воду с возможностью менять направление течения, плотность, глубину, выталкиваемость объектов, размер всплесков и прочее. Кастомизируемый тип травы. Ветер с изменениями в силе, направлении, видах и зависимости от времени суток. Осадки и видимо погодные условия мини-карта и отметки на ней, способности, слоты и предметы, подробнее об этом чуть попозже, шейдеры, отвечающие за рейтрейсинг, виды урона от пуль, взрывов, огня и прочего, пробитие и критический урон, множитель урона в зависимости от места попадания, руки, грудь, голова, ноги, живот и прочее. Просчитывание урона, когда два NPC атакуют друг друга. Вторичная атака, скорее всего игроком на правую кнопку мыши. Просчитывание физического урона, когда на кого-то упадет ящик, к примеру. Виды взрывов, где может меняться радиус, тип, урон, задержка и прочее. Типы амуниции и патронов. Размеры обоим для первичного и вторичного оружия. Параметры баллистики. Количество выстрелов до перезарядки. Название оружия, которое выдается конкретным NPC. Эффекты от выстрелов. Автовыбор оружия. И e вью оружия. Звуки стрельбы и опустошения обоймы. Типы звуков. Система настроений у неигровых персонажей, которая тесно связана с анимациями и поведениями ботов, к примеру, они могут вас слушать или что-то отвечать. У ботов, которых вы можете брать под контроль, есть слоты для способностей и предметов, которые вы можете выключать, включать или полностью убирать. Штуки, связанные с передвижением, преодолением препятствий. Огромный скрипт, отвечающий за то, как неигровые персонажи могут вести себя в различных ситуациях. Кого они могут атаковать, какие способности использовать, как передвигаться во время боя и многое другое. Рандомно генерируемые данжи или локации. И возможность прокачивать уровни и свое вооружение. Ознакомиться с первоисточником и полным списком моих находок самостоятельно, вы можете перейдя по ссылке из моего телеграм-канала. Ребятушки, я работал над этим видео два года, ночами сидел и перебирал кучу информации. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите парочку комментариев и скиньте ролик своим друзьям, для меня это намного дороже денег. Отдельное спасибо Хайори, Сирасому, Янеки, Локису, Поларби, Кассиару, Стробери, Фениксорду, Дмитрию Кумаревцеву, Лаев Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хэксту, Кате Марковкиной и Бомж Ченлу. Увидимся.